На мосте. Переходим к пятому завершающему сету. Если мы делали шейно-воротниковую зону, то нам надо вернуться и согреть все остальное. Вот человек остался так лежать. Мы делаем вот такой вот ролик как бы, с пальчиков, да. И некоторые клиенты прям спрашивают, ой, а где ты ролик взял? Да вот из пальцев своего делаю. И пока возвращаемся обратно, продавливаем вот так вот. И обходим человека со стороны. То есть мы до этого уже делали, да, и вот такие вот выбираться делали, и вот такие выжимания, да. А вот еще туда вглубь не делали, поэтому берем вот эти кофточки и с утяжелением продавливаем их вот туда. Как бы ставим шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы. Сейчас вам расскажу сакральный смысл вот этого массажа. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, про которые многие в детстве знали, но не знали для чего и как это применяется. То есть вот поставили шпалы, теперь ставим рельсы. Вот тогда позвоночника спускаем. Это мы спускаем кровь и энергетику теперь вниз. До этого мы все гнали вверх, э, созда... повышая давление. Да, надо теперь его опустить, поэтому все вниз идет. Вот сюда, прям в ППС, прям вот туда вот вырезаемся и дальше по крестцу все это уводим. У нас получилось два пути. Один путь, вот у стрелка на крестце, и вот второй путь, по которым едет, вот по второму пути едет, а, две Два вагончика, которые подъехали к нашим э, шахтам, откуда вылетели ракеты. Одна с инструментами, другая вагонетка с людьми. Назад вагончики ушли пустые. И по этой стороне перейдут два вагончика. Но заметьте, я... Не делаю то, что мы делали, когда открывали шлюзы, да, там мы работали с мышцами. Теперь я давлю на кости. То есть это у меня воздействие более жесткое, видите, как тело шатается теперь на кости. Достаточно жестко. Все это прохожу. И вот по пути номер два скинули инструменты, скинули рабочих. И по этим рельсам теперь везут ракету. Везут с утяжелениями. Видите, вторая рука как работает. Прямо вот между позвоночником и вот этой мышцей острием локтя, острием локтя прям работаем. с утяжением ракета тяжелая, твердотопливная, ставим сюда и назад уходит пустой вагон, покачиваясь. теперь сюда тяжелую. почему и туда? видите? потому что мы делаем декомпрессию. продолжаем ее делать. поставили ракету и где закончили, продолжаем следующее движение. Руки поставили параллельно. И теперь всю спину расстёрли. Если до этого мы работали по половинкам, да, то теперь вся спина. Все расстёрли. Раз шатали вот так прям. За костями шатаем. Не за кожу, а за костями. Видите, держится вот таз прям. Шатается вот. Всего расшатали. Декомпрессировали методом роллинга. Вот с таким вот проворотом. Опять и мышцы тоже вытягиваем тут. И прям можно до черепа дойти. Вот череп и крестец в разные стороны. Видите? Утягиваю. Не отходя от кассы, где остановились, продолжаем следующее движение. Здесь за ость лопаткой уступились, а здесь за тазовую кость. То есть всегда самовыступающие кости друг по друга. Вот тут цепляемся. Вот она, ось. Самовыступающие. Потянули, не скользим, а именно тянем. Потянули. Потянули, ну, раз три-четыре. Теперь до руки остались, там захват идет. Ребра, здесь бедренные кости и от себя. Только присев, видите. Теперь обратную сторону. Здесь мы руку толкаем от бедра. То есть на высоте вы так сильно не сделаете. Вам надо именно присесть пониже. Зато сами свою спину тянете. тренируйтесь. Теперь встали над человеком. И за те же кости растянули его вот так вот. И нам теперь наша вот эта военная база, ПВО, надо заметить следы. Мы берем тогда, вспахиваем поле. Все, где это было. нет нету, шпал нету уже. Все спахали хаотично, а теперь от шеи вот так вот ведем, кровь возим сюда и прием называется если вырывает шкуру Шерхана натягивая за трапецию раз, сорвали. второй проход, чуть руки, третий проход, тоже чуть руки и вот мы получается лапы леопарду практически всю зону спины покрыли да? Фух. ну что там осталось осталось шахту засыпать Засыпаем их землей, расслабляя таким образом трапецию. По полю по нашему пашню, по нашей пашне пошел крупный град. Пошел поменьше дождик. Пошлепали по лужам. Все это стекло под землю. Маленький летний дождик Такой пальчиковой Чтобы вот такой, такой шорох был По всей отработанной поверхности И у нас На свежей пашне Заколосилась трава Свежая Зеленая трава Стала чисто Настал новый день Человек полностью обновился Массаж пришел к завершению В дальнейшем желательно его таким разгоряченным, не отпускать на улицу, да, а все-таки чем-то теплым накрыть, и желательно полежать минут там 5-10-15. А если мы мануальный терапевты, то мы, накрывая человека, переходим к мануальным правкам. Когда мы прожимаем позвоночник и правим... Позвонки, тазовые кости, ноги, руки, уши, челюсти. И все делаем, но об этом на тренинге по мануальной терапии у Олега Аллафа Гудина. Если вы будете присутствовать здесь, они а не просто смотреть видео, то вы получите в сто раз больше. У нас только практическое занятие отрабатываем друг на друге, отрабатываем на натуре. Поэтому вы готовыми специалистами с понедельника уйдете в работу. До новых встреч. С вами был Олег Гудин.